Битва на арене захват флага два. Арена будет в Москве. У кого-то ага. есть оружие? У меня нет. Полетели. полетели. Где да, флаг. Полетели. А вон он. К... Подожди, а как туда этот? Так тихо, а, тихо, тихо. Флаг захватили, и я захватил. И вы захватили, и я захватил. Только наш уже доставил. И я доставил. Вот дебилы на такой машине тут катаются. О! У нас тут прям очередь на флаге. Оп, где флаг-то ваш? Я не знаю. Планируете его респаунить? Да где он спаунится-то, я не пойму. Ой. Ой, блин, я только. А что там за область? Оп. Американ. Оп. Так, о, нам дали ранг Новенький Нет, Опа. нет Забираем еще флажочек А, доставьте флаг Где он тут, оп а Куда его доставить-то надо Там меточкой помечено а -а -а. Блин Забрали, да Что-то я не пойму, куда доставить-то надо Типа на желтую метку, да Оружие башня oh, да? The... Uh -huh, ah, да, все, я Блин, бакланы наши. или пилик. Бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу. бегу. Так. Че, стреляете, да. Ч ⁇ стреляйте, да, стреляйте если ты так быстро доставил? Я же быстрый. Ты что думаешь? Я медленный? Да. Я быстрый. Вот меня тут стреляет. Я не пойму, где флаги спаунятся. Они показаны на карте же. Оп. Так, понеслась Да где вы доставил. флаги эти берете, я не пойму я не вижу На базе просто. противника я к, нему, я к ней подъезжаю, там ничего нету Там появляется на карте отметочка становится. Да, нет, там ни хрена. Вот в том-то и дело. О, пацаны еще пока вот ждали. Ребята, спасибо. Пока. А, я понял, в чем трековый. Поехали на следующий круг. Тут два танка просто тупо заблочили. Оп. Блин. Ложок надо забрать. Блин, забрали, походу. Они не дурачки, нет. Ход, реально не дурачки. О, как он так прыгает. Жесть. Это прокачка. Ага. Так, ладно, я поехал обратно. Так, флаг появился, а я уехал оттуда. Ну вот, сделал. я даю. Так, ладно, будем ждать. Угу. Я уже забрал по тактике делать. Я не знаю, я просто жду, когда он появится Они эми заюзали на меня Да ладно, победили 58 тысяч 32 тысячи Офигеть Ч-то -то вообще жестко по деньгам. Там не X2 РП. это ты что ли кого держишь? Какого фига я держусь? Я тащила, я держу. Да ты дерьмо. Вот фак, меня должны держать.